всем привет вот нашел себе на помойке сценический окуриватель как то так он выглядит тут может на дискотеках кто видел похожую фигню сам конечно никогда бы не купил потому что стоят они довольно таки дофига место. Пульт управления который сюда подключался, я типичный тумбер воткнул, потому что как у меня нету дистанционного управления сзади конечно ничего нету Это догоню горит то что она работает крышку я потерял ну короче теперь к самому главному конечно просто так никто не выбрасывает вещи И, конечно я конечно у него загорел тен вот это Конечно не знаю сколько стоит и где его покупать все такое Ну короче единственное что пришло точнее, моё... до, до, до чего додумался мой гениальный мозг это взять тен от микроволновки и намотать его, и намотать его сюда Вот он как-то так выглядит Ну можешь Знаете микроволновка обычно стоит наверху Как для гриля Ну вот, короче я его распр... распрямил и намотал на испаритель. Вот на этот. Отсюда -то. он стоял, стоял снизу, вот здесь. Где трубочка. трубочка. Сейчас ночной винию включу. Где трубочка проходит вот первая, вторая. Да, конечно, от микроновки я разрезал его. И сначала воткнул сюда одну часть. Соединенную прородочкой, чтобы он изнутри еще угорелся. не только снаружи. Конечно, этого делать не надо было, я так понял, потому что лишний раз тэнд, чтобы не борубать. Но ну, не брать, а вот такая фигня не, не было. Не была это. Ну, открыто не было. Не знаю, конечно, сколько прослужит. Но нагревает нагревать довольно-таки нормально. Но это фигня. Самое... Второе, с чем мне пришлось столкнуться, это, конечно, поломка. Осторожная поломка самого испарителя. Вот из этой, блин, гайки. Сейчас, я Вот из этой. Прямо вот отсюда выходил по оружию. Ну, кажется, он до так такой степени устарел, что ли? Что из-под из гайки прям... Вот, он уже сюда. На нахитражу по системе, можно так сказать. И, и когда допустим, жидкость поступает сюда, она не, не успевает проходить через, через испаритель, чтобы выйти вот с, этого, там, вот с этого конца. А выходит, наоборот, сам прибор. Да, я его раскрутил. я показывать. Испаритель Конечно, неразборный, но я все таки разобрал его, как ни странно. Самое. Если с я уладил, решил и уладить с этим. Ну, короче, сейчас я его отключу. Прямо начнем видение отрубим. Так, какие-то седачки отрубаются. тоже. Да. Ну, конечно, весь засорный. Поначалу, конечно, думал решить проблему дабы кернером набить у вот здесь выемки такие по, по кругу. Вот здесь по кругу. Видите, ямочки маленькие. Это я делал кернером. Ну, или проще заостренным стержнем, чтобы, допустим, алюминий расширился и прижал хорошо вот эту гайку. Гайку, конечно, я долго очень пытался вытащить чтобы, допустим, туда что-нибудь включить на резьбе. Сначала конечно, подумал, что она вкручена туда. Конечно, она не вкручена. Сделано все довольно-таки, чтобы сломалась и выбросили. Ильза, почему забился он? Как, же, как его, разби его разбирал? Мало, конечно. На твердое. Точнее на камень. И вот, Прям под гайку. На, слегка и нарезка забивал тверку да когда я тверку забивал ставил вот так и уже хрена по самой тверке ну но... она конечно вылетела но по миллиметру эта штука начала выходить да все-таки я добился того что она вышла сейчас думаю конечно еще конечно заново прочистить ее но тут оказался полный писец здесь стопорное кольцо стояло которое я сломал при убивании. но как чуть а вот там, там нифига не ни дыра там дыра наискось. То есть она не прямиком туда идет, она идет под определенным углом. Куда-то вниз, короче. И если, допустим, кто-то подумал, сейчас возьму, допустим, сверлом то просверливается и, и железкопортищу. Нет, туда, к сожалению, очень все плохо идет. Что струна, что спица, довольно плохо туда все заходит. Ну, естественно, сделан с упорным в Конечно, еще можно попробовать промыть стоном, там бензином или чем-то. Но если он вылетает отсюда, Киреч как... может быть о промывке уже, если газо... Ну, проходит уже непосредственно через эту втулку запрессованную. Да, вот там приточка была специально выточена. А вот на этой штуке суппортивное кольцо, которое сжималось, ну, при заболевании туда, а потом вот этой выемке расширялось, и таким образом держало довольно-таки хорошо это. Ну короче, что хотелось. И туда я бы, конечно, тоже как же мимо могу пройти. Я их тоже, естественно. Конечно, более-менее чистая. Это ладно, но вот это пришлось тоже вынимать. Да. Не вынесла, но должна вынуться. Сейчас я камеру положу, как-то вот так и попробую вот эти... с с оттяжами. Вот я его вытащил тоже. Кажется, с этой все нормально. Тоже стопарное кольцо было. Вот даже остатки от нее остались. Выгорело все. И асбест. Или про их. Еще узнать. И вот тоже то же самое смотришь сюда конца и края не видно даже сейчас хорошую да, сейчас найду маленькую какую-нибудь что ты похоже нашел на отвертку вот даже канал идет туда куда-то то есть его про вот поменьше будет вот, вот поменьше будет отвертка вот куда идет канал то есть для того, чтобы прочистить его испаритель здесь такой, как бы сказать, не маленький можно, конечно, да, промывать даже вообще не, не могу нащупать куда он может идти вот здесь особенно вот, нащупал, вот он идет куда-то в бок в бок куда-то дырка идет вот как стоит там маленькая дырочка как раз с отверком. Ну и здесь. А здесь почему-то вниз. Вроде бы. Да, здесь вниз. Уж как там внутри, конечно, сделано. Вот этот вопрос. Нигде ничего не откручивается. болтыть откручиваешь, там ничего за ними. Поверьте на слово. Вот здесь стоял тен. Родной. Вот этот. потому что снялся он очень легко короче что то надо делать, я так понял буду нарезать резьбу наверное внутри попробую когда-нибудь сделать или сверлить сюда либо резьбу нарезать с обоих сторон и закрутить конечно уже другие гайки вот эти потому что ведь я так понял, смысла уже нет, они какие-то уже потрпанные. Хочешь, конечно, на резьб закрутить что-нибудь, что то можно было у меня чистить, все такое. И короче, когда посмотришь в магазинах, О, во всяких, где продают музыкально оборудование, все такое. Вот это подобное говно стоит хрен, Ну, тысяч пять, наверное. надо даже дороже. Это просто хреневая сколько может какой-то нахрен на окороче стоит не говоря про жидкость которая для нее стоит хрен что-то полторы тысячи так охренел тоже ну конечно жидкость я сделал самодельную глицерин дистиллированная вода спирт спирт я использовал этот курс витасепт алкаш плюс короче что такое ну с пропорциями не задачился, естественно, водички побольше, глицерина поменьше, один пузырек спирта зафигачил, вот на эту банку. честно сказать, дымит нормально, не знаю, как там, как то с компонентами, может, что-то перепутать, переборщить, мне кажется, глицерина не переборщишь. Просто смесь будет более такая вязкая, жидкая, ну и дым, конечно, с ним больше будет, если глицерин у нас побольше. Со спиртом, конечно, если спирт побольше добавить, дым будет больше, более легкий такой. У спирт будет способствовать испарению глицерина. Ну, так он его разбавит. И будет такой дым более легкий. Ну, вода, конечно, если так понимаю, для экономии. Устройство здесь, конечно, простое прям даже очень бачок для жидкости. Сраная, конечно. Ну да. Здесь поджавевший. Это фигу честно как называется. Ну-ка, там стоят шарики, в ту сторону пропускают, а оттуда нет. Ну чтобы допустим. Пар не мог пройти назад в бачок и не повредить насос, который здесь стоит, примерно такой же, как и у машины, небольшой моторчик с крыльчаткой. Ну так, так конечно. Что есть показать? Прибор на Это тумблер у меня стоит ну сам трансформатор конечно нафиг такой здоровый, но я так понял тема изготавливалась когда импульсные блоки питания не особо популярные были фиксант конечно сколько ей лет здесь нигде даты не написано что-то нигде не написано да ну нафиг неужели 2001 год в на... принципе, на этом все. Конечно, видео про то, как это сделаю, скорее всего, не будет. то как мне эта тема менее интересна. Больше люблю лазера. Больше люблю лазером заниматься. Да. Ну, конечно, время. Хотя может быть, будет. Это все из-за настроения зависит. Задумы снять, как, конечно, получилось. но скорее всего, не будет. что сказать те кто ремонтирует можно сделать можно можно но задачи придется конкретно В плане т.н. конечно я не знаю что здесь задача, от микронов взял он крутил хватает и он довольно-таки зашибенный не хуже чем вот это это говно тоже он так все отключается нагревается ну и все работает, в принципе. Если бы здесь не, если бы здесь не пропускало, бы, прям вообще шиакос был бы. Ну все, всем пока, до свидания.